Рабочий день у нас начинается с восьми утра до 5 вечера, поэтому жду вас завтра в 10 утра. Мужик, как в десять? Вы вроде сказали с 8 утра. Уважаемый, это же Госдума! Здесь первые два часа все ходят, шляются, яйца чешут, поэтому вам здесь утра делать нечего. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.